Ну раз меня уже заявили, что я поэт, прочитаю вам стих, называется Родина моя. Сюда пришел я восхититься, нарушить все границы забытья и вечной правде поклониться и источник жизни бытия, взглянуть и молча раствориться в своей природе русская земля набраться. В Тебе уединиться Какая радость, что я часть тебя В твоей загадке Сердце бьется Нет больше сил держать себя Я ранен верой яркий солнцем Любви рожденный дитя Блуждая в дымке Покрывает Чуть-чуть касается поля Твоя любовь не открывает Бескрайний простор и леса Здесь ветры песни Доносят в молитве теплится душа Благословима, старца, просит Отца небесного Творца. Пропитана глубокой верой Мелодию поют колокола Ты остаешься Богу верной Святая русская земля И я пойду твоим примером Вдохну любовь твою в себя Наполнюсь духом неизменной Бессмертным Родина моя Приду в поле я в рубахе белой И пройду в пустыне лимбе серой без синюю, очи вынье сомкнула и впелина Запутал на пути земном бессилие Потерялся свет из крайней глиния Злые вороги Сгляды строги в юка при дождях, дай мне правды огня, что запомнили смерли в наши сердца, и в держи голоса донесут ветрами, не взяты небеса, грера э -э -э -э бьется все. Вместе мы найдем, вместе мы спем жизни вечный глоток. Я искал тебя повсюду и везде, шел навстречу к самой яркой звезде. Ты всегда была, ты во мне жила, без тебя бы не смог. Дай мне правды огня, Чтоб заполнились веры наши сердца. И в тишине голоса Донесут да несут ветра, они взяты веса. Вера бьется в сердце, Oh, yeah. Наполнится весь мир твоим добром, Насе силы для борьбы души со злом. Мы несем свой крест, помоги, Отец, моли, веры живем. Пока я не съезжу в испытаний, всю бредовую жизнь оставляю я, жизнь беспечную. И в жизнь вечную вместе мы войдем. Дай мне правды огня, Чтоб заполнились веры наши сердца. И в тишине голоса Донесут да ветра, они не взяты небеса. Вера бьется в сердце, И сегодня снова одна, ты проводишь ночью песа, Она а утром снова вела, молоко на плите убежало, И в свободах твоя голова, на бегу украсть ушла, на ходу подбирай слова, На работу почему постало время идет. И так проходит год за годом круг на ворот. Не друг друга в этом друге. Завтра будет что-то вчера, суета прудовая возня, Другом от всего голова. А вчера был что и сегодня, так проходят дни и года. Трагив жизнь на пустые слова, забываем людей и мина. Все печально и все несерьезно, время идет. И так проходим год за годом, круговорот под небесным небами. И сегодня снова одна, ты проводишь но ночью ночи весна, А на утро снова дела, молоко на плите убежала. И забота твоя голова, на ходу украсишь глаза, На бегу выбираешь слова, на работу почему опоздала. Время идет, и так проходит год за годом, Небесным небом с водом все куда-то бегут. Ребят, ребят. Вот сегодня, как бы вы не знаете, но я как бы вот служил в армии, солдате. Как бы... Хочу вам сказать, сегодня день вывод войск из Афганистана. Наши войска выиграли, и я, понимаете, не мог пойти к теме, потому что я сам был военным, сейчас в отставке. И хочу на ваш суд вынести песню на эту тематику. Я, конечно, не хочу, чтобы грусти, там не слегка. Но, послушайте, я решил взять, знаете как, написать песню о таких событиях? Я хотел заплатить все. Любую войну. Любая война. Вот пришла похоронка этим летом внезапно В этом городе тихо Хоронили солдата материнские слезы И от молчание. молчания мальчик Родина слышит, мальчик Родина помнит, Вот звезда с небосвода Покатилась слезой Золотые погоны, пропитаны кровью И посмертно героям, орден красной убраты Мальчик родина слышит, мальчик родина помнит Вот здесь истинной горькой, помянут ребята Сожмёт сердце от боли у брата друга солдата Сколько много героев Свою жизнь нещадивших возродились домой К сынка остывших От война забирает Молодых поколения Завтра снова тревога И поедут революции Войну погибать Вот такое вот время А кому отвечать За эти все преступления Помнит Родина Раны Помнит Итамер по Лада и Тупа с Сталинградом И разрывы Кавказ Люди хватит делить этот мир. Глупых людей Чем-то глупым приказам. И опять с молодым Сутебать мы мне силой Постарайтесь вернуться Вы, ребята, живи Ну а если опять Позовет нас Россия Мы пойдем защищать Как бывало в Долине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 Ребята, живые! Спасибо, друзья! закончить наш Такой интересный знакомственный вечер Добрый песней Называется «Подмит» порой, что этот мир чужай, что не хватает сил нам на пути, что кто-то виноват, и неудача рад и не мы все подряд, и все нам здесь не так, и все лишь мы одни всегда правы, но кто же виноват, об этом лишь мы сами. Говорим одно, красиво только но, Когда нужно помочь, угодим прочь лишь, успокой себя, что это бы только не с нами. Посмотри на этот мир, Ты увидишь, что ты не один, Если ты наполнишь сердце свое добром, Отнесись, ко всем степлом, С пониманием это на наш дом, Сделай шаг до к свет, Согреги ты в свое сердце И на маленькой планете На бы больше станет Юрых людей. Давай. Давай. Давай. А если изменить, ла ла здесь изменить, ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла и ла поймем, что есть одна, в мире общая строка, От каждого из нас зависит всех судьба, Что нам нас здесь только жить, И что жить, создаем себе сами. Мы вправе тут решать, И в параде выбирать, Добро и ту грязь, Что души нас и сменим нашу жизнь, Не словами, а делами. Посмотри на этот мир, Ты увидишь, что ты не один, если ты наполнишь сердце свое добро, Однесись ко всем сверлам, С пойманием это не дождом, Сделай навстречу в свет. Загляни ты в свое сердце, И на маленькой планете На капельку больше станет Добрых людей. На -на -на -на -на -на -на -на. Загляни ты в свое сердце И на маленькой планете На капельку больше станет Добрых людей Добрых людей чтобы добрались до гармонии и понимания.